Братья и сестры, я являюсь человеком, который способен восстановить былую силу и величие нашего государства. Моя задача добиться такого результата, чтобы наш народ, наш русский народ уважали все, без исключения. У меня есть очень действенный план по осуществлению данной задачи. Прежде всего, нам необходимо объединить все наши усилия в борьбе против тех, кто веками угнетал нас и заставлял нас верить в то, что нет Бога и не существует Его. Причину всех наших бывших неудач, я вижу в отсутствии веры народа. И все, кто еще способен думать своей головой, знают и понимают в глубине своей души, а может и не только в глубине, что я говорю правду и не ошибаюсь. Поэтому я всех призываю стать под знамена нового лидера, коим является грядущий русский православный Царь. Да здравствует Христос! Аминь!